Вот тут там Владимир Донецкий пишет, не надо надевать себе корону, вы ничего не сделали, это все отмазняк дешевый, вы с просто пиаритесь, а нужен призыв на вилы и так далее. Вот я хочу этому Владимиру сказать. Вот э, Саша сказал сегодня о том, что там в Фейсбуке и в других различных э, социальных сетях рассказывают о том, что Мальцев поп-гапон и так далее. Зачем это делается, вы знаете? Вот Мальцев как раз призвал народ к революции. То есть его, естественно, ну, разыскивают за терроризм и так далее, и так далее. То есть меня разыскивают, не его, меня, я, Мальцев, разыскивают за терроризм. И, казалось бы, такие люди, ну, должны, как вот этот Донецкий говорит, пиариться, быть героями и так далее. И вот это самая главная задача власти, не дать таким людям быть героями. То есть их опускать, говорить, что это гапоны, что они работают на Путина, что все, чтобы кидать бешеные деньги на это, чтобы не герои... героизировать революцию. Это для них самое страшное. Если революционеры будут всем казаться героями, особенно лидеры э революционеров, то для них это все. Это... Где для них? Конец, стопроцентный. Поэтому, конечно, они готовы огромные деньги кидать своим троллям, чтобы они писали все, что угодно. Ну, а кроме всего прочего, там не только тролли. есть определенное количество полоумных людей, которые ну, почему-то считают, ну, что если они вот трусливые и не могут этого сделать, то, значит, и Мальцев это не может сделать. Значит, он из-под кого-то работает. Вот какая логика таких людей.